Если у вас вдруг начало лагать или подвисать CSGO, чтобы проверить с чем это связано, прописываем в консоль команду NetGraph 1. После чего мы можем увидеть 4 важных для нас параметра. Счетчик FPS, VAR и процентное соотношение параметров Loss и Chou. Здорово, меня зовут Владислав и это видео является сборником самых эффективных и актуальных способов понижения VAR на данный момент. Видео будет разделено на части для более удобного ориентирования. Обязательно напишите в комментариях, если вдруг я забыл какой-то из способов. А также не забывайте подписываться на канал ставить лайки, потому что меня смотрят 95% без... Подписки. Итак, VAR это разница изображения на мониторе у пользователя и того, что происходит на сервере игры в настоящее время. Очень схоже с параметром пинга. Грубо говоря, это задержка от того, как вы что-то нажали на клавиатуре, до того, как это отобразилось у вас на экране и на сервере. Для начала очистим кэш загрузки. Для этого нужно полностью выйти из Steam, нажать сочетание клавиш Win R и прописать Steam flash Config. Дальше нужно перезагрузить компьютер. После чего можем использовать метод ограничения FPS. Ограничение FPS действительно поможет снизить VAR, однако это не решит проблему с input -лагом. Если вы конкретно хотите побороть вар, то можете попробовать прописать команду FPS Max 60. Ее нужно будет прописывать каждый раз при входе в игру, либо же вписать параметры запуска плюс FPS Max и число, конкретно в нашем случае 60. Все команды я оставлю в описании. Ограничение FPS до 60 помогает абсолютно всем с борьбой с варом. Однако это не всегда хорошо влияет на картину. После чего при желании вы можете подобрать свой индивидуальный FPS Max. Как это сделать я рассказывал в этом видео по подсказочке справа сверху. Его вы можете посмотреть и подобрать собственный FPS Max. Далее очистим кэш звука. Также в настройках звука убираем новые звуки на динамике. Или наушники. Открываем CS, заходим в консоль и пишем SND rebuild audio кэш. После этого будет загрузка. Ничего выключать и трогать нельзя. После загрузки заходим на карту и смотрим, решилась ли проблема или нет. Если да, значит она была в загрузке кэш. Если же эти способы не помогли, тогда заходим в настройки. Графика, спускаемся вниз. Вертикальная синхронизация. Тут надо тестировать, что ставить: либо двойную буферизацию, либо тройную. Ставим ту и ту, и тестируем. После того, как находим оптимальную, не забываем про FPS Max 60. Заходим в настройки, Звук, убираем новые звуки на наушники или два динамика дальше будет достаточно народный способ однако он также может помочь заходим в steam нажимаем правой кнопкой мыши pcs go свойства открываем локальные файлы и проверяем их целостность также можете прописать параметры запуска которые я оставлю в описании некоторые из них нужно будет подогнать например как значение freaky это герцовка вашего монитора также вы можете проверить компьютерные вирусы и программы которые загружают память процессор жесткий диск и видеокарту если таковые имеются нужно их закрыть через диспетчер задач все вирусы Вирусы с компьютера нужно удалить, вирусы-майнеры очень сильно нагружают систему и не дают нормально работать к компьютеру. Также стоит обновить все драйвера на компьютер, особенно драйвер видеоадаптера, обновить систему Windows и все прочее, связанное с ней. Никогда не забывайте скачивать новые версии драйверов для вашего железа. Это может серьезно повлиять на производительность компьютера в лучшую сторону. Попробовать понизить настройки в самой игре, так как ваше железо может быть не готово к такой сильной нагрузке. Возможно поиграться с разрешением, сглаживанием, фильтрацией текстур и прочими настройками в самой игре. Возможно стоит поставить параметры скорости интернета не ограничен. Попробовать ограничить частоту кадров в самой игре, что упоминалось ранее, через консольную команду FPS Max N, где N – количество герц вашего монитора, 60, 75, 120 или 144. Это ощутимо понизит нагрузку на ваш компьютер. Частота кадров больше, чем герцовка монитора будет заметно. но если у вас слабое или среднее железо, не стоит пренебрегать этим параметром. Также можно попробовать прописать в запуска команду «плюс маткаемод 2». Это немножко изменит способ многоядерной обработки. И если у вас слабый процессор, это действительно может помочь чистка и дефрагментация диска на котором установлен steam также скачайте специальную утилиту для проверки здоровья ошибок и состояния жесткого диска если с ним что-то не так или вы не уверены в его исправности меняйте диск или просто перенесите steam с игрой на другой если таковой имеется. перезагрузка роутера или компьютера самый банальный народный способ однако почему бы и нет это действительно может помочь следующим способом почему-то многие пренебрегают однако он действительно может быть очень полезен а конкретно почистите ваш компьютер от лишней пыли поменяйте термопасту и термопрокладки заменить неработную кулер системы охлаждения на новые. Также визуально проверьте состояние материнской платы и жесткого диска. По-моему самый действенный способ понизить вар, всегда заботьтесь о своем ПК. Понизить частоту видеокарты можно сделать только через специальную утилиту процессора или северного моста материнской платы. Данные параметры вы можете изменить в биосе материнской платы. Также возможно придется поставить дополнительный вентилятор на обдув фаз питания на материнской плате, так как перегрев одного из этих компонентов может приводить к так называемому троллингу и повышению значения вар в игре. Увы, на ноутбуке проблема с перегревом не решается, кроме понижения тактовой частоты через BIOS. А всем этом вы можете загуглить в интернете, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что видео останется достаточно надолго. Самые крайние способы решения проблемы с VAR, переустановка самой CS:GO и клиента Steam. Когда вы с нуля устанавливаете клиента игру, вероятность ошибки при установке сводится к минимуму, что исключает повреждение файлов, которые может произойти при длительном использовании клиента Steam. Также переустанавливать CS:GO тоже нужно уметь. По подсказочке справа сверху вы можете найти видео со сборником повышения FPS, которые которая также поможет понизить ваш пинг. Там я все подробно рассказал. Также есть еще пару способов, которые действительно могут помочь. Первый из них это сделать вот такой вот Steam. Да, это может быть и неудобно, однако это действительно поможет понизить вар. Для того, чтобы это сделать, нужно будет создать релик Steam, нажать по нему правой кнопкой мыши и открыть его свойства. Далее, вот здесь вот нужно будет через пробел вписать параметры запуска, которые я ставлю в описании. И потом, когда вы будете открывать Steam через Рылык, он будет у вас выглядеть вот так. А если же вы полностью закроете Steam и откроете его через с другой ярлык без этих параметров запуска, у вас будет обычный Steam. Однако, нужно будет вот здесь в виде выбрать обычный режим. И он у вас будет вот такой вот, как был раньше. Последние три способа на сегодня достаточно эффективные. Однако, их придется проделать при каждом заходе в игру. Для этого нам нужно нажать правой кнопкой мыши по панельке снизу, открыть диспетчер задач. Либо же открыть диспетчер задач любым другим удобным способом. После чего, первым делом, вы можете попробовать сменить приоритет задачи для CS:GO. Чаще всего, если вы выставляете приоритет выше среднего, это может помочь с борьбой сваром а также с пингом также некоторые ставят ниже среднего попробуйте все значения и найдите для себя оптимальное следующий способ поможет тем людям у кого больше шести ядер на процессоре для этого нужно нажать правой кнопкой мыши ПКС go выбрать пункт задать сходство и убрать cp0 cp0 это ядро которое обслуживает все девайсы которые подключены к вашему компьютеру то есть мышку клавиатуру наушники микрофон и так далее если снять с него нагрузку то понятное дело CS будет обрабатываться всеми остальными ядрами это может значительно повысить fps но только тем у у больше 6 ядер. Если у вас меньше 4, то кс на 3 ядрах будет работать достаточно слабо. И последний на сегодня способ, который также работает только после захода в кс го, ну либо при каждом запуске компьютера, это нужно нажать правой кнопкой мыши по вот этой задачке DVM, сначала снять задачу, а потом задать приоритет низкий. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!